Здесь на июнь, другое исследование на июнь этого года, да, какая ожидаемая, да, по разным классам активов прогноз доходности на ближайшие семь лет. Акции американских компаний минус 8 процентов. Да, надо сказать, реал, Видите, вот это реал, это сверхинфляции. А беда в том, что сейчас инфляция разбушевалась, и она 5,4 и такое уже держится там в апреле 4,2 стало, а потом 5,4, 5,4, 5,3, и снова 5,4 в сентябре, это я по месяцам называл. Американские акции ожидают минус 8 крупных капитализаций, акции малой капитализации минус 8,5. International, соответственно, ну, кроме штатов, да, минус 2. как видим, отрицательное значение. Вот эта линия, это средняя. Помните, Риэл – это сверхинфляция, то есть вот это вот тут 6 с чем-то, 6 половиной, и плюс инфляция, то есть на те же 10 вот, разные исследования приходят примерно к одним тем же. Что мы в плюсе видим? 3,3 э, акции стоимости компаний, развивающихся стран. То есть это в развивающихся странах, которые всегда… Скажем так, более недооцененные, там в развивающих странах большие риски, и там по всем мультипликаторам всегда компании меньше переоценку имеют. И акции стоимости, то есть те, у которых бизнес уже не, не начинающие, а устоявшиеся. По всем остальным мы видим отрицательную прогнозируемую доходность. К этому тоже я бы прислушивался.